Итак, всех приветствую. На связи Ольга Ашпина, эксперт по продажам, интернет-маркетолог, продюсер для практикующих психологов, коучей, тренеров. Рада вас сегодня видеть на своем небольшом эфире традиционном, который я провожу в среду. Сегодня у меня трансляция немножко сместилась, но думаю, что ничего страшного. Постараюсь сжато, как всегда, концентрированно поделиться с вами полезной информацией на тему, как психологу-коучу обойти своих конкурентов. Вот будет вот такая сегодня немножечко, может быть, для кого-то неуютная тема, потому что психологи-коучи консультанты ⁇ это особый класс людей, которые действительно сторонится немножко таких вот традиционных методов продвижения, маркетинга, очень не любят самопродвигаться, не любят самопродаваться, предлагать свои услуги в том числе. Поэтому вот я постараюсь сегодня для вас и уже подготовила эту информацию, как обойти конкурентов, для того, чтобы вы чувствовали себя при этом экологичными, чувствовали себя профессиональными и чувствовали себя действительно лучшими, чем другие специалисты вашей тематики. Итак, всем, кто присоединился, привет, привет, как меня видно, как меня слышно. И если сегодня будете готовы поработать со мной в эфире, пожалуйста, пишите, пожалуйста, оставляйте свои заметки, вопросы. Первый вопрос, который я вам хотела задать вообще, в какой теме вы консультируете, кому сегодня будет полезно эту информацию Узнать от меня по поводу конкурентов. И хочу вам задать еще такой вот уточняющий вопрос. Как вы считаете, кто вообще является вашим конкурентом на сегодня, то есть в какой теме вы консультируете и кто на сегодня ваш конкурент, кого вы определяете вот в эту вот категорию, с которыми необходимо, почему-то все считают, что с, конкурент, с конкурентами нужно бороться, вот такие да, насаженные нашими маркетинговыми науками, фразы, что конкурентная борьба, там выход там или создание голубого океана и прочее, прочее. То есть вот такие вот все маркетинговые фишки. Сегодня я постараюсь, конечно, для вас облегчить этот контент маркетинговый и адаптировать его под вас, потому что я это делаю каждый день в студии частной практики, в которой мы обучаем наших экспертов продвигаться легко, очень органично самим себе, чувствовать себя при этом действительно уникальными специалистами, ну и самое главное, не бороться с конкурентами, а именно искать те самые преимущества, которые находятся в вас самих, ту самую изюминку. Итак, кто же мой конкурент? Вот вы знаете, казалось бы, очевидный вопрос, но не очевидные ответы обычно у наших специалистов, потому что… Если ко мне приходят психологи, которые консультируют, например, в теме работы с депрессиями, работа с травмами, работа с какими-то уграничивающими убеждениями, ну, с фобиями, да, я уже говорила, и когда я задаю вопрос, а кто, как вы думаете, кто ваш конкурент в, этом, вот в этих направлениях, в этой консультационной деятельности, Прежде всего вы говорите, ну да, такие же специалисты, как я, это мои коллеги, которые закончили, например, тут же образовательное учреждение или закончили тот же курс, получили там, сертификат, повышение квалификации, о переподготовке и прочее. прочее. То есть сначала почему-то в вашей голове возникает образ конкурента, это тот же человек, который обладает, который обладает наоборот вот той самой той же самой компетенции, которая есть у вас. Это и так, и не так. И поэтому для меня сейчас очень важно, чтобы вы понимали, что конкурентами в сфере предоставления консультационных психологических услуг являются не всегда ваши коллеги по образовательным каким-то курсам или учреждениям. Если мы будем с вами конкретно смотреть, кого именно я консультирую, вот кто мой целевой клиент, кто мой аватар, ну, например, это женщина у которых есть определенные а, сложности в жизни. Например, а, связано это с каким-то постоянным там, одиночеством или повторяющимися событиями, негативными в жизни, а, там, разводы, не складываются отношения. То есть вот тема да, мужско-женских отношений, партнерка и боль-болючие ⁇ это всегда вот, какие-то несложившиеся а, гармоничные отношения. Так если вот, мы допустим с вами посмотрим конкретно на эту женщину как своего клиента, клиента-психолога или клиента-коуча, то мы с вами можем среди конкурентов обнаружить следующих специалистов, которые не являются носителями вашего метода или не являются носителями ваших знаний. Это могут быть вообще абсолютно разные люди из разных каких-то даже научных или около областей. Почему? Да потому что эта женщина, она элементарно, кроме как психолога, кому она может пойти? Она может пойти гадалки. Да, она может пойти к какому там, ну, к человеку, который делает расклады на картах Таро или Ленорман, неважно. Она может пойти к нумерологу, да, чтобы ее просчитали именно там на совместимость, вообще, что у нее там происходит. Она может пойти к астрологу, да? она может пойти к соседке. Вот Ирина приветствует, пишет: соседки, подружки, конкуренты это, это прям однозначно. Да? Она может вообще пойти на какие-то там танцы, да, например, заниматься для того, чтобы вот какую-то свою женственность прокачать, там, стать более гибкой и так далее. То есть она готова свое время инвестировать в решение своего вопроса, в решение своей боли, но вопрос, кому, с кем она это время разделяет, с вами, как с психологом, коучем, астрологом, нумерологом или с кем-то другим. Для нас важно не только, кому идет этот клиент, да, потому что ну, клиент все равно он, он интуитивно, конечно, выбирает. Не всегда он попадает прямо там по назначению. Бывает, что ищет этого специалиста, ищет этого проводника. Но нам-то с вами важно определять, определять свое позиционировать таким образом, чтобы ваш клиент, он видел вас источник решения вопросов, чтобы он готов был вам инвестировать свое время на решение этого вопроса, чтобы он готов был с вами идти по этому пути. И самое главное, прям самый последний пункт, потому что я знаю, что он как бы не является для многих приоритетом. Самое главное, что он готов именно вам заплатить за оказанную услугу, за оказанное сопровождение. Понимаете? Поэтому э, самое главное, когда вы хотите отстроиться от конкурентов или обойти конкурентов, нужно четко понимать, вот в этой теме консультирования, кто для вас является конкурентом. Например, если вы работаете в теме финансовых запросов, в теме работы с предназначением, конкурентов полно, вот конкурентов полным-полно. И Поэтому здесь важно нам понимать, все-таки конкуренты это мои коллеги или это люди совершенно из разных областей. И именно благодаря знанию, кто для нашей клиентки может быть конкурентом, мы можем с вами выстраивать определенную конкурентную стратегию очень экологично, очень мягко, очень корректно показывая и раскрывая для клиента прежде всего свою уникальность и свои преимущества по сравнению с другими специалистами. При этом, еще раз прямо акцентирую ваше внимание, при этом мы не обязаны говорить, что кто-то хуже, а я лучше. Нет, мы просто своим контент-планом, своими там какими-то, может быть, эфирами, на личных встречах. Мы четко понимаем эти преимущества и делаем акцент на них. Вот Татьяна Миронова, спасибо ей огромное, она прям достаточно активно сегодня пишет. По поводу Голубого океана, да, конкурентная борьба и создание Голубого океана, это две разнонаправленных стратегии. Татьяна, я это понимаю, спасибо, что вы еще раз на этом акцентировали внимание. Так вот, я за то, чтобы каждый из специалистов, помогающих профессии, создавал свой Голубой океан. Что такое Голубой океан? Это, это условия, в которых клиент не может вас фактически не выбрать, потому что он видит вашу уникальность, ваше преимущество, и, ну, я говорю сейчас со стороны клиента, да? а вы понимаете четко, на чем, на чем вообще базируется э, эта ваша стратегия продвижения, то есть это даже не стратегия конкурентной борьбы, мы не в борьбе находимся, мы прежде всего делаем ставку на свое продвижение, на свои преимущества. А, Татьяна пишет, вот тут вы правы, женщины часто перекладывают ответственность на другого человека, типа гадалки, конечно, Татьяна, конечно, и это один из самых сильных, кто-то в церковь входит, да? кто-то идет в религию, это тоже нормально, и мы, мы тоже должны понимать, что это не конкурент в каком-то таком, знаете, негативном ключе, но это, это точка выборов, то направление выборов, в которое может наша клиентка уйти, и у нее тоже есть право на это. То есть мы должны уважать право клиента, ходить по разным специалистам, но а быть настолько профессиональными, чтобы придя к нам, клиент понял, в чем наше преимущество и уже держался рядом с нами. Кто из нас вообще э, мечтает о том, чтобы клиенты возвращались, клиенты постоянно приходили на сессии к нам, как к зубному врачу, там раз в как минимум на осмотр, да, чтобы приводили своих знакомых, мужей, там родственников, детей, чтобы рекомендовали нас другим. Это возможно только в одном случае, когда, когда вы для этого клиента вне конкуренции. Вот в этих направлениях, в этих вопросах вы для него реально являетесь экспертом вне конкуренции. Он даже кого-то еще рассматривать не будет. Бывает такое, что клиенты, они находятся в, в точке выбора. Они уже осознали проблему, с которой, которая у них имеется. Они уже поняли, что проблему нужно решать. У них уже даже создана бывает срочность. В решении этой проблемы, то есть они понимают, что если проблему не решать сейчас, то дальше будет только хуже. И вот бывает, что приходят клиенты, и они выбирают нас. Они прям нас реально выбирают. Ко мне такие приходят на консультации. Кстати, кто хочет ко мне записаться на 15 минут на безоплатную консультацию, кто еще пока этого не делал, записывайтесь вот прямо под этим эфиром, если посмотрите в ленте, в ленте моих постов, буквально же следующий пост, и там ссылка есть на запись на консультацию. Так вот, когда клиенты приходят к нам на консультации, особенно бесплатные, они фактически хотят понять, вот это тот эксперт или не тот, они даже тогда находятся в точке выбора. И здесь нам тоже нужно понимать, что нас выбирает, и мы выбираем. И я очень часто, когда вижу такую ситуацию, что действительно, что действительно клиент находится в точке выбора, я открыто у него спрашиваю, прям вскрываю все позиции, так и спрашиваю на консультации. Я говорю, я правильно вас понимаю, что для вас сейчас вопрос, к которому вы ко мне обратились, он актуален что вы бы хотели именно этим вопросом заниматься, разрешить его в лучшую для вас сторону. И при этом вы сейчас рассматриваете меня от, как одного из экспертов. Как одного эксперта. И если я вижу по, по физиогномике, да, что я попала, что клиент как бы да, вот он действительно что-то межуется, и я нормально спрашиваю, скажите, пожалуйста, это, это во-первых, это абсолютно нормально, нужно успокоить клиента, и вы успокаиваете, это абсолютно нормальная ситуация, у каждого человека есть право выбора, и возможно, что я не тот эксперт, который вам нужен, а возможно, что как раз-таки и тот, это время покажет, да, но а могу ли я узнать, между кем и кем, например, вы выбираете, то есть здесь не нужно даже запрашивать фамилии, имена, там, явки, пароли, нет, просто женщина, особенно женщина, они когда понимают, что им скрывать нечего, что их позицию уже приняли, да, что это как бы ничего кромольного не произойдет, что вот, например, я действительно выбираю эксперта между одним продюсером и другим продюсером. Можно уточнить, скажите, между чьими методиками, например, вы выбираете, или там между какими-то ну, узкоспециализированными там, экспертами. Не обязательно нам фамилии. Нам важно понять, между кем и кем идет сейчас в голове у этого клиента выбор. Да? Потому что если мы информации не знаем, мы начинаем, вот знаете, суетиться перед клиентом и начинаем опять про свои преимущества рассказывать, про преимущества своей программы, про преимущества своего метода. Вот знаете, у нас вот это начинается лихорадка внутренняя, когда мы понимаем, что нас выбирают. Поэтому первый у меня к вам совет. Успокойтесь, успокойтесь все. Никогда не бойтесь спрашивать у клиента этот вопрос. Такой, знаете, казалось бы, блин, что на что он меня спрашивает? Абсолютно нормальный вопрос, абсолютно, и вы увидите по реакции клиента, что они прям, ух, вот так выдыхают, что ну классно, хорошо, да, можно об этом сейчас открыто поговорить, это прекрасно, вот, и в конце концов вы поймете, и я думаю, что многие из вас уже поняли, что клиент, он выбирает не между теми, у кого какие-то там методы, или у кого какие-то там ученые степени, у кого какое количество сертификатов, дипломов, часов сессий, я не знаю, там, количество клиентов или там обученных специалистов. Клиенты выбирают не между методами, клиенты выбирают между теми, кто даст им пользу. Вот кому они поверят, что этот, клиент, этот эксперт действительно даст пользу, к тому они в итоге и пойдут. И вот здесь важно понимать, что а, как рассказать о потенциальной пользе своему клиенту, если мы эту пользу пока еще не можем каким-то образом. ну серьезного вот так гарантировать, да? Это вопросы такие уже, которые касаются непосредственно описания вашей услуги, описания вашего продукта. И этому мы очень большое внимание уделяем в студии частной практики. Сейчас как раз до конца месяца у нас идет тестовая неделя. Кто еще не, не был, не знает, заходите по ссылке тоже, которая находится под этим вот эфиром, а, прочитайте более подробно. То есть мы в тестовой неделе студии как раз-таки даем важные элементы вашего уникального позиционирования, изучаем конкурентов, а, изучаем а, ваши уникальные преимущества. А, Обучаемся именно делать описание грамотной вашей услуги и обучаемся озвучивать результаты от этой услуги. То есть у каждого из вас обязательно есть эта копилка результатов. Вопрос, как грамотно потом строить ее в продающую консультацию. Поэтому клиенты выбирают между теми, кто может дать, дать им конкретную пользу. Вот Валерия спрашивает, Валерия, вот сейчас под моим эфиром есть... Ссылка на описание называется «Тестовая неделя студии частной практики». По-моему, сейчас там стоит 4 400 этот курс, он абсолютно небольшой, на полторы недели, но закладывает базовые фундаментальные основы для вашего продвижения, для вашего конкурентного такого а, позиционирования, очень вкусного, очень привлекательного. И самое главное, что оно позиционируется именно на ваших таких экологичных методах. Да, мы сравнивая, даже изучая конкурентов, мы прежде всего ставим задачи, Создать свой голубой океан, да, создать из себя того самого эксперта, который действительно будет для вас, который, которым станет для клиента единственным, да, вне конкуренции. Поэтому основная задача, когда мы хотим отстроиться от других коучей, психологов, тренеров, консультантов, делать ставку не на то, что плохо у них, да, а на том, что в чем мы сами сильны. Валерия спросит, а если слово коучинг превратилось в слово отрицательное, то не стоит так себя называть коучинг? Валерия, я могу так сказать, что коучинг – это инструмент, коуч – это носитель этой методики, носитель этого инструмента. И коуч сам по себе… Да, это сейчас действительно специальность, это, это новая профессия 21 века, ее активно продают нам, да, те же самые коучинговые школы, а, рассказывая о том, что какая замечательная эта профессия, которая дает возможность самостоятельного продвижения, вести частную практику, заниматься а, собственным там, предназначением и так далее, но я могу вам сразу честно сказать, вот честно буду говорить, я работаю уже третий год в теме продвижения коучей, психологов и других специалистов, помогающих профессий. Вот сам по себе коуч, как носитель технологии, он занимает всегда самое слабое позиционирование в конкурентном каком-то да, ключе по сравнению с теми, кто, кто позиционируется экспертом в какой-то теме и говорит о том, что еще есть у него методика именно коучинга. Немножко, может, запутанно рассказала? В общем, если вы пришли в коучинг, уже будучи экспертом в какой-то другой тематике, и коучинг стал для вас дополнительным мощнейшим инструментом в консультировании, то в любом случае ставка делается на ту экспертность, которая у вас была до коучинга. Вот Сейчас со мной могут спорить другие коучи, сейчас со мной могут там меня закидать помидорами. Я сейчас говорю чисто свою личностную позицию, и еще я не видела одного голого коуча, который бы не говорил о том, что он как коуч и кроме коучинга еще что-то умеет в жизни делать. Именно поэтому а, позиционирование, когда к нам приходят специалисты, например, по подбору персонала, и они говорят, мы коучи, и в результате мы все-таки их переориентируем на то, что они именно специалисты по подбору персонала тире коучинги, а да, не есть сам коучинг, это всегда дает более сильное позиционирование. Например, если я коучинг по карьере, если я коуч по карьере и себя так позиционирую, ко мне приходит клиент, вот у вас у коучей, у всех одинаковые методики, ну, потому что ну вот так вот эта методика и ей обучаетесь, вы сдаете на сертификацию и прочее. Так вот клиенту между вами как лучше выбрать, как он, вот сидят 10 коучей с одинаковыми методиками, да, у вас у каждого своя трансляция этой методики, своя харизма, своя энергетика, своя подача материала, да, свой какой-то такой энергетический контакт и посыл, но в целом, если вы будете этого клиента одного и того же протаскивать через методику коучинга, то он выберет, знаете, между кем и кем? то будет ему вопросы правильные задавать, а потом еще предложит, слушай, ну вот мы сейчас с тобой вышли на вот такие важные моменты, ты определил, что твое предназначение, там в карьере ты хочешь там то-то, то-то, то-то, я как специалист по подбору персонала дополнительно могу тебе предложить, например, услугу, правильно оформить резюме или подготовить тебя к собеседованию с работодателями. Или подобрать для тебя вот в рамках твоего города, там да, или населенного какого-то пункта, или твоей области, примерные там места работы, куда бы ты сейчас мог уже подать со своими компетенциями. Понимаете? То есть, когда между нами, коучами, психологами, клиент выбирает, он остановится на том эксперте, который даст ему плюс один дополнительную пользу. Я вот завтра хотела, знаете, разместить пост, уже даже название придумала. Кстати, как вам название? Проголосуйте, хорошее, интригует или не интригует. Называться будет пост «Копейка лояльности от АЗС». Копейка лояльности от АЗС. Расскажу короткую историю. Расскажу короткую историю. Я... Тут брала машину мужа, моя что-то маленько призасохла, и заехала на одну из АЗС, обычно он меня всегда заправляет, я давно уже просто не заправляла, и тут не буду говорить на какой автозаправочной станции, я, значит, говорю, ой, мне на тысячу, пожалуйста, заправьте. Я обычно так, как бы тысяча для меня вот измерялась раньше, когда я работала официально, вот до декрета, да, я понимала, что вот тысяча, это там сколько-то дней я могу ездить. То есть у меня не ассоциируется с количеством литров вообще заправка я, значит, отдаю эту тысячу, возвращаюсь значит, к своему автомобилю и вижу, что там, значит, тикают эти литры, тикают там копейки и так далее. Останавливается счетчик, и что я вижу? Значит, на счетчике стоит не тысяча, а тысяча то есть тысяча ноль копейка. Причем до этого, как-то я помню, заправлялся на другой заправке, там было 999 рублей 98 копеек знаете, я не акцентировала раньше внимание на том, что мне там на 2 копейки не доливают. Ну, как-то ну, тысячи и тысячи, да, что там 2 копейки. Но вот когда я своими глазами увидела на счетчике, что там не тысяча, а тысяча плюс 1 копейка, которую мне АЗС подарил просто так, да, я ехала и думала о том, что принцип а, «дай пользу плюс 1», Дай пользу плюс один. Он работает абсолютно везде. Вот это та самая форма лояльности, которую мы можем очень быстро формировать, благодаря тому, что у нас кроме элементов коучинга, элементов коучинга есть еще какая-то польза, которая может нас отличить от другого просто коуча. Валерия пишет. Если бы я была художником, то тогда лучше рисование плюс психология. Не знаю, Валерий, приходите на студию, мы поковыряемся в ваших компетенциях, проведем ревизию ваших компетенций. А, спасибо большое. Похоже, я сейчас поняла, что не буду бежать от того, в чем реальный эксперт. Ни в коем случае, ни в коем случае не бегите от того, в чем вы эксперты, потому что вы приходите в коучинг уже кем-то. И для меня прежде всего важно, а кто вы были до коучинга? чем, что конкретно в своей жизни, в своем опыте вы усилили методикой коучинга. Потому что не суть важно, это коучинговая методика, методика психоанализа, методика, я не знаю, там, астрологии, например. Вот сейчас астропсихология, реальный прям тренд, да, не важно, да, чем вы усиливаете, важно, а что у вас там внутри, вот кто вы-то там внутри, да, для клиента, и клиент всегда будет искать вот ту самую изюминку, чтобы действительно довериться вам. Потому что лояльность, доверие – это действительно важные такие составляющие продажи услуг. Поэтому… Сегодняшняя тема, как коучу-психологу обойти конкурентов, прежде всего нам нужно изучать своих конкурентов, это безусловный факт, да, это может быть для кого-то бывает так, что коробит, что я вот даже не хочу себя ни с кем сравнивать, у нас тоже приходят прям звезды, звезды, звезды, такие все эксперты, особенно практикующие, есть такие, но в любом случае эта работа по изучению конкурентов, она всегда дает новую точку роста, новый импульс, И это прям видно невооруженным глазом. И тут же возникает вопрос, блин, а что я об этом никогда не говорил, но это же так вкусно написано у другого, да, эксперта или там, но здесь важно, что мы сравниваем себя не в методиках, сравниваем себя не в количестве сертификатов, сравниваем себя не в количестве а, клиентов, да, коуч-сессий и так далее, мы сравниваем себя в плане, пользы, которую мы можем клиенту дать. И здесь очень важно вот именно выстраивать линейку продуктов, выстраивать свою пакетность, завершать маршрут клиента, понимать, куда и куда и как долго мы можем сопровождать клиента, как мы можем переводить его с одного продукта на другой продукт, то здесь уже вот нюансы именно по пакетности ваших услуг. Поэтому, если для вас это важно, если вы хотите действительно вот такую вот платформу получить, записывайтесь на курс студии частной практики, клиенты под ключ. До конца месяца у нас действуют вообще прям супер, супер льготные условия, и к тому же вы сможете еще две недели, два, вернее, два две встречи, посетить наши живые такие разборы, которые у нас проходят в скайп-группе, то есть посмотреть, как двигаются другие девочки, как анализируются их ниши, их позиционирование, то есть много очень-очень многого почерпнете еще дополнительно за стоимость, которая даже меньше, чем стоимость, например, часа моей консультации. Поэтому добро пожаловать, я еще размещу сейчас по окончании эфира, данные ссылки кому важно кто хочет записывайтесь ко мне на консультацию на безоплатную, буквально 15 минут я обычно провожу на этих консультациях а аудит ваших социальных сетей такой делаю экспресс диагностику и уже могу сказать определенные стратегические направления куда бы вам можно было именно направить свое внимание свои ресурсы потому что Вопрос в том, что мы все хотим клиентов с интернета, да? мы все хотим, чтобы к нам была запись там на несколько месяцев вперед, но при этом почему-то готовы этому времени, ну, еще какое-то время к этому не подступать. Вот Думайте, что все на самотек, пожалуйста, оставайтесь сейчас пока в своем выборе, мы его тоже уважаем хотите уже наконец-то свои социальные сети реанимировать, активизировать и вообще запустить этот процесс по точности клиентов на консультации, тогда welcome к нам, мы знаем, как это делать, мы умеем это делать, мы это делаем сами. Ну что, обнимаю каждого из вас, спасибо вам за сегодняшнее активное участие, я вижу, что прям ну, много было, у меня еще сейчас идет эфир на, на другую вебинарную комнату, поэтому я вас благодарю. И до встречи на следующих эфирах. Если для вас была цена полезной эта информация, напишите слово эфир. Это будет знаком для меня того, чтобы я продолжала такие короткометражные вебинары, буквально там до получаса, чтобы могла с вами. Делиться своими наработками. И очень многие, кстати говоря, наработки я даю вам из платных наших закрытых программ, из тех, которые мы действительно даем за очень хорошие деньги, эту пользу и эти методики. Благодарю вас. Вижу слово эфир. Прощаюсь с вами. Пока-пока.